Ну, у нас сегодня экспертно-аналитический клуб. Тема влияния пандемии COVID-19 на Беларусь. Длительность 2 часа. Мы планируем так, что первый час спикеры отвечают на заявленные вопросы, второй час – дискуссия с остальными участниками. А наш сегодняшний спикер – Филипп Беканов, социолог, исследователь общественного мнения, автор исследования, как жители Беларуси реагируют на коронавирус. Филипп, привет. Добрый день. Добрый день. Лев Львовский, научный сотрудник Бирог, проект «Ковидономика Беларуси». Лев, добрый день. Здравствуйте. И Михаил Дорошевич, исполнитель директора «Болтик Policy Initiative. Михаил, добрый день. Добрый день. Напоминаю, что мы ведем видеозапись дискуссии, но правило «Chatum хаус рул у нас никуда не делось, но оно применяется по предварительному уведомлению, так что если вы хотите сказать что-то, что нельзя цитировать с вашим именем, пожалуйста, Пожалуйста, сообщите нам об этом перед такой фразой, тогда остальные участники дискуссии будут знать, что с вашим именем такую фразу лучше не цитировать, и эта фраза, соответственно, не попадет в видеозапись нашей сегодняшней дискуссии. А также напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, поэтому если вам удобнее слушать нас на этом языке, то выберите английский в опциях zoom и свои вопросы или какие-то реплики вы можете писать в чат, также поднимайте руку, если вы хотите выступить. Мы с удовольствием вас подключим в Zoom. А я передаю слово Вадиму Мажейко. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Антон. Спасибо всем нашим живым гостям. Всем добрый день. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить такую, казалось бы, вроде бы не самую прямо сейчас горячую новость, как COVID, в том числе именно потому, что мы настолько привыкаем жить с кобидом в каком-то состоянии постоянной эпидемии, постоянных новых штабов и новых угроз, что, кажется, особенно на фоне всяких горящих новостей, ну, революции в Беларуси, в Казахстане, начинаем как-то забывать, что вообще-то ковид остается одним из там, серьезнейших вызовов, настоящих, и побоюсь этих слов, перед человечеством за последние десятилетия. Мы с ним в разной степени успешно справляемся, какие страны лучше, какие-то хуже. И, конечно, изнутри э, такой остроты особенно белорусских событий э, часто как-то забывается вообще эта тема, это влияние, и кажется, ну, что-что-то вид, все как бы проехали с 2020 года темы другие. А, Но, ну, конечно, э, те законы, по которым живет информационная среда, э, где что-то становится актуальным или менее актуальным, это одни законы, а эпидемия живет по законам своим, и, конечно, на общество более еще влияет. И на уязвимые группы, и на бизнес, и на самые разные вещи, о чем, я надеюсь, мы сегодня как раз и поговорим. И, в общем, для того, чтобы во всем этом разобраться, конечно, чаще всего люди стараются опираться на какие-то научно-обоснованные данные, на статистики. Ну, все мы знаем, какие есть, прямо мягко говоря, проблемы с доверием к различной белорусской статистике по коронавирусу которые э, либо, как данные там, по заболеваниям, по смертям, не вызывают э, доверия, ну, либо просто многих данных э, государство и не собирает, не агрегирует, либо не спешит ими делиться с обществом. И поэтому сегодня мы стараемся, насколько это возможно, компенсировать такую проблему с данными, э, потому что мы знаем, что за последнее время было проведено очень много разных исследований, где ковид либо был магистральной темой, ковид и его влияние, либо так или иначе затрагивался, и видны какие-то его результаты. Понятно, что мы не знаем и не узнаем за ближайшие там, полтора часа, словно какие-то суперсекретные данные по, по заболеваемости, которые, уверен, многих интересуют. Но, тем не менее, мы пытались разобраться с тем, как ковид на общество влияет, как влияет на разные его группы и как меняет жизнь белорусов. И чтобы переходить от этого долгого водного слова непосредственно к уступлению спикеров, я бы хотел, вначале двигаясь, как мы обозначили в анонсе, передать слово Филиппу Беканову, который, я знаю, занимался очень многими логическими исследованиями, так или иначе был к ним причастен, которые были связаны и с резюмыми группами, и с белорусским обществом в целом с разными факторами влияния ковида на него. Поэтому, Филипп, тебе слово, давай попытаемся обозначить, как пандемия изменила жизнь белорусов в целом и различных уязвимых групп, в частности. Вадим, благодарю. Боюсь, что я ничего нового на самом деле здесь не скажу. Все это сказано уже десятки раз про то, как пандемия повлияла на жизнь белорусов, в том числе, презентовались результаты самых разных исследований. Я знаю, что мои коллеги слайды подготовили, я вот немножко не успел, поэтому буду стараться что-то вспомнить, что-то рассказать. Так и немножко поделюсь чуть позже в формате чат-хаус тем, что я увидел из данных по свежему. Overview, да, безусловно, пандемия очень сильно повлияла в одном из исследований, к которым я когда-то имел доступ, измерялись фактор экономический сопоставлялся с фактором ковида и чуть-чуть с фактором политической ситуации в Беларуси. Вот и когда-то ковид там был такой доминантой, особенно для людей, которые политику в Беларуси вот немножко меньше вовлечены. Я помню, что для половина населения Беларуси COVID-19 всегда был более актуальным, более актуальной историей, чем для мужской истории. При этом нужно понимать, что сейчас COVID-19 это скорее такая часть грустной новой нормальности, которая как плохая погода, да, то есть она никуда не уходит. но и Обращать на нее слишком много внимания уже не, не то, что даже не хочется, скорее просто не получается, потому что постоянно тревожится из-за COVID-19 в, в таких условиях, да, в Беларуси, насколько я понимаю, ну, мне сложно судить издалека, из-за рубежа, вот, но мало что предпринимается для какой борьбы, да и непонятно, нужны ли уже какие-то дополнительные меры. COVID-19 превратился в такой... Тучу, грозу, грозовую, из которой капает, достаточно неприятно, но что ж поделаешь. Многие группы уязвимые в том числе и те, которые уязвимыми не считаются, COVID-19 действительно сильно повлиял, стало гораздо меньше внимания уделяться ну другим заболеваниям каким-то, просто из-за того, что медики загружены. Вот Отчет компании кстати, это хорошо показывал. Я помню, что вот, там были интервью с экспертами от медицины, которые говорили, что загрузки вот, повышенного количества людей, которые просто поступают в больницы, остается меньше времени на всех остальных пациентов, на какие-то стандартные проверки для людей с инвалидностью меньше времени остается. Да и сами они стараются реже из дома выходить и, соответственно, получают какие-то важные Э, пожилые ]isphere. люди, безусловно, это главный фактор. Но ну, здесь, я, как я и уже говорил, ничего нового вам не скажу. Хилип, Хилип? Не, ну, все, я тебе нужно заметить, что прививки, конечно, необходимы, но, в общем, это зрение. Даже если кто-то думает, что прививки – это чуть-чуть like мы так не думаем. А, ну, что ж, я надеюсь, что тогда Илья сможет нам рассказать больше информации без шатума «хаус рул», потому что… С одной стороны, на сайте ковиданомика я видел, что есть очень много интересных данных, но я сильно подозреваю, что все вот эти данные и волны опросов наверняка далеко не все люди, кто интересуется темой, заходили на сайт, прям все-все в -все подробностях читали, поэтому Лев, можешь тогда может представить какие-то, не знаю, мне кажется, самые, может быть, главные выводы и идеи о том, как... Ковид повлиял на экономику, на бизнес, на частный сектор. Ну и может быть, да, мы тоже затронем тогда вопрос тех мер, которые принимала власть, потому что мы знаем, что в разных странах были разные подходы, где-то настройки, где субсидии, где-то там поддержку бизнесу. Как все это в конечном счете повлияло на белорусский бизнес? Да, всем привет. Да? Ну, я сразу наверное, начну. Покажу одну картинку, так, надеюсь, ее видно. Это что касается того, какие меры предпринимались в Беларуси. Беларусь с точки зрения экономического анализа – это такой довольно интересный, уникальный кейс. Это страна в Европе, которая принимала наименьшее количество мер для борьбы с ковидом, для ограничения развития пандемии. Вот был составлен британскими учеными, хоть это и звучит как в анекдоте, такой индекс строгости различных мер, там сочетание различных мер. И вот именно на, этом, на этой картинке Беларусь является таким белым, слегка желтоватым пятном. Что касается того, как Беларусь переживала экономический коронавирус, то здесь тоже много всего интересного. С одной стороны, страны, которые пострадали как-то серьезно экономически от коронавируса, это прежде всего страны, которые вводили свою экономику в искусственную кому. То есть это необычный экономический кризис. Это кризис, вызванный тем, что правительство запрещает вам работать, правительство запрещает вам потреблять некоторые вещи, там, запрещают ездить в отпуск, запрещают ходить на какие-то спортивные мероприятия и так далее. Соответственно, в Беларуси ничего подобного не было, поэтому серьезного падения экономики в 2020 году мы не наблюдали. Падение было минимальным относительно стран наших соседей и других развитых, развивающихся стран. Тем не менее, COVID, конечно же, все равно нашел способ повлиять на белорусскую экономику, в частности из-за того, что мы малая и открытая экономика, даже при том, что мы сами не запирались на локдаун, на локдаун запирались страны, наши торговые партнеры, в том числе наш самый крупный торговый партнер – это Россия. И, соответственно, мы испытывали в 2020 году серьезное снижение внешнего спроса, особенно в момент, когда Россия начала вводить локдаун, к этому моменту уже почти вся Европа была в локдауне, соответственно, иностранные потребители просто не могли заказывать и потреблять наши товары. Второе прямое влияние ковида на нашу экономику заключалось в том, что даже при том, что правительство не заставляло людей по домам, люди все равно читают новости, смотрели новости из Италии, из Америки, где некуда было складывать трупы в самом начале. И, соответственно, люди уходили на добровольную самоизоляцию. У нас есть индексы мобильности от Google, индексы мобильности от Яндекса, которые, собственно, смотрят, как много люди перемещаются по городу во время дня и э, в некоторые моменты наша самоизоляция э, в беларуси была даже выше э, чем изоляция в, так, скажем по городам изоляция, самоизоляция в минске была выше чем э, изоляция в москве при том что изоляция в москве это был приказ э, их правительства, который контролировался э, их э, органами э, из-за этого естественным образом пострадал ритейл рестораны, бары, гостиницы и так далее. Наше правительство выкатило, запоздало некоторый пакет мер по поддержке бизнеса. Можно уже констатировать, что почти ни одна из этих мер экономических не было хоть сколько это значимо. Там разрешалось замораживать выплаты по кредитам, не разрешалось повышать аренду, если вы арендуете у государства. Это все сыграло довольно малую роль. Правительство поддерживало только государственный бизнес, была снова развязана практика директивного кредитования. В итоге государственный сектор вообще практически не заметил никаких последствий ковида. Частный сектор заметил, особенно, но ну не весь, а частный сектор, который прежде всего касался вот этих двух явлений – мобильности населения и внешней торговли. Больше всего зарплаты в середине 2020 -го года падали у ритейла и области гостеприимства, а также у транспортников. У них было гораздо меньше заказов. Затем люди начали, как Филипп сказал, привыкать к ковиду, уже летом двадцатого года степень самоизоляции начала сходить, люди начали снова ходить в рестораны, кафе, ритейл начал оживать, ну, во всяком случае тот, кто, тот, который смог пережить острую фазу ковида. И транспорт, транспорт летом 2020 -го года все еще находился в негативной зоне, потом начал постепенно выходить уже к 21 году. В 21 первом годе ковид еще одним довольно неожиданным для нас образом повлиял на экономику Беларуси. На этот раз уже почти на всю экономику Беларуси. Из-за роста отложенного спроса в западных странах, а также в некоторых своях населения Китая, как я говорил, в этих странах экономический кризис связанный с ковидом был искусственным. Правительство просто не разрешало людям потреблять, это означало, что свои обеспеченные свои общества, э, у них де-факто начало скапливаться больше денег, чем обычно. Люди, которые привыкли тратить на пропитание меньше 30% своих доходов, у них буквально эти 70% оставшихся доходов оставались на руках, так как они не могли потратить их на отпуск, э, на покупку нового автомобиля или чего-то подобного. Из-за этого мировой спрос на определенные группы товаров начал резко расти во втором-третьем квартале 2021 года. И это, собственно, объясняет наше внешнеторговое экономическое чудо, когда наш экспорт, по многим категориям даже не увеличиваясь в объемах физических, начал приносить нам гораздо больше денег цены на отдельные товары, которые мы экспортируем, древесину, калий, начали расти небывалыми или почти небывалыми до этого темпами. Это словно отразилось практически на всей экономике, прежде всего, конечно, на экспортной сфере и сфере промышленного производства. Таким образом, вот ковид он с одной стороны, начался негатив для Беларуси, закончился неожиданным позитивом. В некоторые моменты после третьего квартала 2021 года экономика Беларуси росла на 3,2%. Такой рост мы последний раз видели примерно десятилетия назад. Что касается, чем мы за это заплатили... Заплатили мы за это, естественно, какой-то избыточной смертностью, но даже по тем данным, которые у нас есть, в итоге оказалось, что наша избыточная смертность велика, но не сильно больше, чем, например, в той же России, которая пыталась, в отличие от Беларуси, принимать какие-то меры защиты населения. Да, да, спасибо. Действительно, получается такие интересные данные, что, что начиналось, да, казалось, бы, это апокалиптично, а в итоге, да, внешне-друговая чудо. А если, ну, может быть, что ты можешь добавить по поводу а, вот, экономического влияния непосредственно на домакольство, на белорусов? Uh, помимо, потому что не знаю, что было реально на бизнес, но вот помимо тех, кто не попали в статистику избыточной смертности, особенно, uh, как конкретно повлияло? То есть мы можем говорить, что из-за ковида белорусцам скорее, uh, может быть, вначале обеднели, или наоборот, может быть, в конце таблетка разбогатели, не знаю, работники там, для обрабатывающих предприятий. Или это скорее осталось общеэкономическими показателями, и, может быть, не так сильно повлияло, на, в конечном счете, на потребителей. У нас на макроуровне на макро белорусы почти не пострадали, то есть в среднем по больнице. Отдельные категории граждан, да, пострадали, и они, и они отвечали на наши опросы, что у них значительно снижаются их доходы. В Беларуси традиционно, очень редкие увольнения, собственно, у нас нету пособий по безработице, поэтому незачем увольняться, если вашу зарплату сократили на 90%, то вы все равно останетесь, потому что ваша альтернатива – это получать ноль, примерно ноль пособий по безработице. Поэтому безработица у нас особо не росла, а вот снижение зарплат, урезание бонусов – такие вещи встречались. Больше всего, как я сказал, пострадали люди, которые работали в малых частных предприятиях, на малых частных компаниях. В начале пандемии, то есть в апреле мае больше всего страдали люди, которые работают в ритейле и в области гостеприимства. Затем на первый план начали выходить транспортники. Есть еще такой интересный гендерный разрез. Если в начале пандемии с апреля по, по сентябрь двадцатого года у нас оба пола одинаково примерно ощущали на себе последствия пандемии, экономические последствия, то, начиная с октября, женщины начали чувствовать на себе больший удар именно со стороны пандемии. Это было вызвано тем, что люди старались не пускать своих детей в школу. Опять же, те, кто могли себе такое позволить. Но вот это домашнее образование детей, оно в большей степени... Традиционно для нас, к сожалению, уложилось на плечи женщин. Как-то так. Далее, спасибо. Ну что тогда я хотел бы передать слово Михаилу Дорошевичу. Михаил, если с нами, я прошу, чтобы на камеру. Так, о, вот Михаил с нами, отлично. И послушать тогда. Да, я даже... да, -да, -да. и прослушать, и можно даже посмотреть слайды. С том, Михаилом о том, как ковид влиял на, на белорусское общество, потому что, я так понимаю, тоже есть, наверное, разные данные из, из, из разных исследований о том, что и как изменилось. Поэтому прошу. Да, сейчас я пробую стартануть показ картинок, пока я расскажу одну да. забавную предысторию. Она заключается, что 30 января 2021 года мы с группой уважаемых людей в виде Андрея Зелина Марии Малиновской встречались и говорили практически на эту тему. Поэтому мне пришлось легче просто-напросто обновить некоторые слайды для того, чтобы вот что-то рассказать. Вот, и э, э, здесь я начну слайды исследования, которое было проведено по нашему заказу в августе прошлого года. Эти данные мы достаточно серьезно э, публиковали и рассказывали в течение всей осени, и ну, всех привлекло большое внимание очень высокий процент не готовности белорусов вакцинироваться. Ну а мой, ну и как-то никто не обращал на цифры, касающиеся 32%, которые сказали о том, что они болели. При том, что мы делали один замер в районе мая прошлого года, и эта цифра была меньше 30%. Ну и как раз сегодня Филипп вот рассказал... Возможно, свежую цифру, и с учетом осенней волны, возможно, это очень такие серьезные изменения в сторону тех, кто ну, пострадал непосредственно от этой пандемии. Ну и здесь как раз хотелось бы опять вернуться к бесконечной теме о том, что к сожалению, очень мало открытых данных, и из тех данных, которые существуют, которые предоставляет Министерство здравоохранения Республики Беларусь, тем не менее, какие-то можно иметь картины о том, что происходит в нынешний момент, о том, какие изменения ну, вот уже в течение, получается, скоро будет двух лет, как в Беларуси свирепствует, не назовем это так, пандемия, коронавирусная пандемия. И как вы видите, из этих вот достаточно простых графиков, которые опять же таки источниками данных являются Министерство здравоохранения и никаких других источников у нас и, нет. Я прошу районе. прощения, у меня есть подозрение, что что-то подвисло. Я вижу слайд да, вижу... COVID-19 вакцинации вакцинация, открытые данные, то есть заголовок. Да, да я пытался говорить о графиках, и не уверен в этом. Сейчас такая ситуация, поэтому прошу Михаила перезапустить презентацию, чтобы мы увидели графики, о которых идет речь. Еще раз? Так, еще раз, Михаил. Так, так, так. Сейчас, секунду, секунду. Так, что видно сейчас? О, вот сейчас видим какие-то графики уже. Какие-то графики видны. Но опять-таки, просто-напросто говорят о том, что, прошу прощения, что волны на них все равно видны на этих графиках. Ну и вот здесь как раз Лев упоминал данные который предоставляет в прошлом году, в смысле ссылка, которая была в прошлом году, также актуальна и в этом. И здесь вы видите... Очередное количество, пожалуйста, числа заболевших. Ну и, в принципе... Здесь мы видим о том, что по официальным данным цифра была 1000, около 1700 человек, а сейчас уже около тысяч официально умерших. Ну и про мобильность, опять же таки говоря, вот здесь на графике видна большая просадка, эта просадка была 9 августа. И она не совсем связана с пандемией, она скорее связана с отсутствием связанности интернета в Беларуси. А вот эти остальные это показывают в основном связаны, с, к примеру, с новогодними праздниками. И да, действительно, вот источник, который делает самое интересное, это одни те же данные, в принципе, ну, кроме у Google, который получают данные со смартфонов, браузеров и так далее. А вот это данные, которые собирает и обрабатывает Reuters. И здесь интересно как раз по поводу тех самых ограничений, о которых говорил Ев. То есть в этих данных показывают, какие ограничения были в стране. Ну и опять же таки, мы достаточно тревожно можем смотреть на новые растущие. График числа заболеваемых. Но Белта тоже регулярно продолжает обновлять свои виды данных. Как вы видите, показатели у них не изменились. Степень вакцинации они в этот свой дашборд не добавили. Ну, будем сожалеть об этом. По-прежнему источником информации является телеграм-канал Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Они ему уделяют больше внимания, чем традиционному веб-сайту. Но мы, опять же таки, тут, если сравнить конец прошлого января, то видно, что было более 38 тысяч подписчиков, сейчас же вот 34 тысячи. То есть канал с позитивным содержанием, тем не менее, количество подписчиков в нем все-таки уменьшилось. Можно это все-таки... Связать с тем, что пандемия, вот о том, что говорил Филипп, это стало какой-то частью повседневности, и какой-то группы населения непрерывно следить за сводками Минздрава, ну, перестало быть такой необходимостью. Мы проводим мониторинг социальных медиа, слушание социальных медиа. Ну и здесь как раз график, который показывает, гистограмма это показывает общее число упоминаний по теме ковида в Республике Беларусь. И здесь я специально выбрал группы упоминаний, касающихся новых штаммов. То есть здесь дельта, это серый цвет. Ну и вот омикрон, непонятно, около красного цвета. И здесь видно, что ну, и желтым тема вакцинации, которая была актуальна в течение всего года и всего января, иногда они даже превышают интерес ну, число упоминаний темы вакцинации. Если же говорить про источники упоминаний темы вакцинации, опять же, здесь сравнение двух лет, то есть прошлом января прошлого года, с январем этого года, то здесь какое я вижу, ну, такое достаточно серьезное изменение, тем, что в прошлом году одним из таких важных источников информации и обсуждения это был Facebook, а в нынешний момент вот первый график это упоминание ВКонтакте, а второй это YouTube. Ну и, в общем-то, если посмотреть вот на список основных источников по упоминаниям, по публикациям, то здесь достаточно четко видно о том, что большого количества независимых медиа не стало, и это резко сократило количество публикаций по теме, касающейся пандемии. Если же судить про тему вакцинации, о которой я говорил, что она все время была, актуально в течение всего прошлого года, то вот здесь я хотел бы обратить на внимание на точку 27 декабря. И здесь же всегда в таких графиках, которые связаны с упоминаниями, всегда интересно связать, какие же были эти новости. Ну, я думаю, что чтобы не учить уважаемых присутствующих догадками, что же это было за фактор такого возросшего интереса к теме вакцинации, скажу, что это как раз тогда было принято решение о вакцинации подростков и детей. И, как вы видите, это оказалось гораздо большим обсуждением темы вакцины и э, в октябре-ноябре, когда там были все эти изменения по отношению э, ношения средств индивидуальной защиты, которые вызвали очень огромное обсуждение страны, движение в разные стороны, ну и, в общем-то, по прежнему, создавая угрозу жизни и здоровью белорусских граждан. Ну и дальше, важнейшие проблемы, которая сопровождает тема пандемии, это тема недостоверной информации. Недостоверной информации, при том, что это зачастую даже не пейки, а фактоиды, то есть как раз мы в прошлом году разбирали случаи, когда вот было, были странные публикации, в которых рассказывалось, что там сок черноблодной рябины, чайный гриб, там, паста с цинком, они помогают лечить ковид. Это все такие достаточно, назовем условно, забавные фактоиды, но это не фейк. Здесь как раз используют все те же инструменты, показано количество упоминаний вот, различного рода э, фейков. И, как вы видите, основной э, проблемой, которая беспокоит э, белорусскую интернет-аудиторию, это является принудительная вакцинация. И, э, ну, и отрицание опасности. К сожалению, мы, мы достаточно знаем много знакомых иногда даже друзей которые из-за вот неверия в данные науки, неверия в недостаточное количество информации, смертельно пострадали из-за того, что отрицали существование коронавируса как серьезного заболевания. Ну и здесь можно действительно отметить, что в Беларуси... Вот эти все достаточно часто распространяемые фейки, как вот история с чипами, с 5G, с графеном, они настолько мизерно и настолько не получают какого-то серьезного с теми вещами, о которых они опасаются. Но... Люди, здесь важно еще сопоставить с данными нашего исследования, касающиеся того, что оптимизма белорусской интернет-аудитории, которая считает, что очень легко могут определять фейковую информацию, делали разделение и по возрасту, и по гендеру, и оказывается, что мужчины как раз очень сильно переоценивают свои возможности по развлечению информации. Ну а вот про сомнительную информацию о результатах в когда ну, достаточно обширный по своему количеству подписчиков конспирологический канал белорусский распространяет информацию о недостоверной вакцинации. Ну и надо обратить внимание о том, что Telegram как источник информации популярный и отчасти какой-то модноватый он может быть серьезным тем самым источником недостоверной информации. И это приводит к чему? Это приводит к снижению темпа вакцинации. И как мы видим, когда опрашивали причины отказа от вакцинации, люди называли страха побочных эффектов. И это послужило вот интересом того, чтобы проанализировать, например, упоминания, недоступные в Беларуси, вакцины Pfizer-BioNTech оказалось о том, что период с января про август она была упомянута в самую какую-то... И здесь самые выбранные 7 новостей, где, ну, которые получили самый большой охват по просмотрам. И здесь видно о том, какие источники были информации. То есть, во-первых, это информация про побочные действия вакцины, которая недоступна в Беларуси. С другой стороны, это все источники информации Российской Федерации. Здесь как бы сталкиваются несколько вещей, как бы отсутствие белорусских медиа, независимых, которые могли бы предоставлять достоверную информацию как о вакцинах, так и э, публикуя информацию о побочных действиях вакцин, которые недоступны, получается эффект того, что люди перестают доверять вакцинам, которые доступны в Беларуси то есть российские или китайские, ну и относительно вот китайский... Небольшой манипуляции, потому что когда вот была буквально новость на этой неделе о том, что Китай предоставил 3 миллиона вакцин для Беларуси, и новость гласила так, полтора миллиона вакцин... Беларусь купила, полтора миллиона вакцин Китай предоставил бесплатно. Дорогие друзья, давайте это называть. Было куплено 3 миллиона вакцин с дисконтом 50%. Как-то так. И, конечно, регулярные исследования достаточно важны, потому что тема, я все-таки считаю, что она не стала... Уже каким-то обыденным или э, э, необыденным, потому что она касается здоровья, и как бы сама заболеваемость перешла в тему вакцинации. Теперь тема вакцинации должна переходить в тему. И, конечно же, мы все ждем, чтобы пандемия уменьшилась, сократилось количество заболеваний и смертей. наши ожидания цифр да спасибо спасибо михаил действительно получается интересно когда значит, да, белорусы слушают, слушая называют, ну, своими именами российских фейки или просто раздутые масштабах новости Единичных случаев это, там, обычных эффектов. Их, так, что, значит, ну, если уж, так, значит, если уж там, в Европе и в Америке от западных вакцин люди умирают, ну, так уже мы-то тут с какими-то разбодяжными там российскими, ну, нам да и подавно это опасно. В итоге, да, получается, совсем как бы, не тот эффект, который он, может быть было. Но... но в нашем исследовании было вот uh, netпромонт's вакцин, и по крайней мере, летом он был печальный и для спутника и для всех обсуждаемых вакцин недоступных сейчас в Беларуси. И здесь, наверное, важно еще такую вещь говорить о том, которую мы забываем, потому что часто упоминают вот, например, купить, купить все-таки тоже, как и в случае с Китаем, купить количество западных вакцин, но по очень низкой цене, да, и, и как известно, вот одна из существующих цифр о том, что было передано порядка миллиардов передал Европейский Союз, и но здесь мы столкнемся с такой очень важной вещью, которая тоже можно смотреть регулярно на сайте Всемирной организации здравоохранения, какие акции вакцины в какой стране находятся в периоде испытаний. И здесь как раз ситуация в Беларуси тем, что плохо, скорее даже может быть в большем случае хорошо, но плохо о том, что даже если будет принято решение использовать эти вакцины, они должны быть министерством здравоохранения республики протестированы и как-то выдрены, то есть даже получается, что мы имеем ситуацию, что моментального эффекта от получения западных вакцин у нас не будет, к сожалению. Это да, это да. Спасибо, Михаил. Я бы тогда хотел продолжить наше обсуждение в том же порядке и поговорить о том, Uh, как, собственно, на общество влияли вот это изменение подходов власти к коронавирусу, uh, потому что, по камере, из, из моего ощущения, эти подходы менялись, очень так, uh, достаточно хаотически и под влиянием не очень ковидных факторов. Но, помимо того, чтобы просто сказать, что предлагать лечить белыми косточками плохо, это как бы да, очевидная мысль. А, мне скорее, давайте uh, порассуждаем над тем, а как uh, это влияло на то, как ковид воспринимало общество, видя вот такие вот uh, метания и достаточно uh, разные позиции. Uh, как это влияло на то, как люди относились и к своему здоровью, и к восприятию ковида, и к вакцинам, и к остальному? Uh, Филипп, может у тебя есть какие на этот счет идеи, восприятия, которые могу поделиться? Да, в целом, да, про это тоже много много раз говорили. Я не знаю, никто не пытался измерить эффект именно вот этой непоследовательной позиции государства, как влияет коммуникация непоследовательная про COVID на восприятие COVID. Но, ну, в принципе, можно теоретизировать, да, обладая данными про уровень доверия к государству, которое показывает нам, например, ну различные исследователи, ну тот же самый чатампаузен. Да? Вот у нас есть группа людей, которые доверяют государству, у нас есть группа людей, которые не доверяют государству, и у нас есть группа людей, которые умеренно не доверяют государству. Можно так? Вот, поэтому заявление про ну про Опасность вируса или про какие-то цифры. Вот эти вот люди, которые, по заболеваемости, например, да, люди, которые государству не доверяют, они, в принципе, склонны думать, что можно гипотетически предполагать, да, что эти люди склонны думать, скорее, что государство и тут немножко продолжает добрую белорусскую традицию, скрывать э, данные, что-то скажать и, и так далее. Вот. Есть люди, которые государству скорее доверяют, они, по-моему, где-то в каком-то хаусе просят, даже зафиксированы, что он думает, что государство неплохо справляется с эпидемией коронавируса. Вот. Для них э, я не думаю, что этот микс э, месседжинг, да, что он вообще сыграл какую-то серьезную роль, потому что э, Достаточно много людей в Беларуси относятся к COVID достаточно так спокойно. Назовем это так. Есть люди, которые вообще не обращают на это внимания. Когда-то мы делали, по-моему, давным-давно, когда-то еще, ну, давным когда еще САТ какой-то кластерный анализ, где выделила три группы людей вот, умеренно тревожащиеся по COVID, не тревожащиеся вообще, и люди, которые вот составляли основу тех людей, которые в Минске самоизолировались, вот как рассказывал Лев, без указки со стороны государства сильнее, чем в Вот, и люди, которые спокойно относятся к COVID, им, в принципе, не так важно, да, что там государство про COVID говорит. На COVID для них вообще это не самая интересная тема для обсуждения, это не актуально для них не Умеренно спокойные люди уже, скорее всего, превратились тоже, в... ну, COVID – это плохая погода. Да? Люди, которые сильно переживают из-за COVID, ну, они, в принципе, если... тут нужно сказать так, что потенциально, да, эти люди, это, конечно же, связь с доверием государству да, есть, но можно представить себе там представителя, Бастиона Лукашенко, который сильно переживает из-за COVID-19. Я думаю, что вот да, для таких людей, в принципе, вот, вот эта непоследовательность, вот это пренебрежение, которое во всех коммуникационных каких-то интервенциях, назовем это так, присутствовало, наверное, выглядело, ну, как минимум, непривычно. Да? То есть, искажало типичное представление о государстве, может быть, Ну, я бы не сказал, что это сильно влияет. Больше влияет... Общее то, вот то, что это длится два с лишним года, да, Это влияет гораздо сильнее. И то, что не произошло никакой катастрофы, да, визуальной, во всяком случае. Мы можем говорить про чрезмерно возросшую ну, смертность. Да, избыточная смертное. Да. Мы можем говорить про м, вот какие-то сокрытия статистики, за, за, закрытие каких-то данных про численность пенсионеров да, и прочее. но это не самая визибильная да, информация. Это информация, которую видит экспертное сообщество про нее время от времени пишут в СМИ. Вот, ну на, на, на улицах какой-то такой паники, да, какого-то ощущения, что все из-за COVID-19 катится куда-то не туда, государство не справляется, медицинская система не справляется, лекарств не хватает, этого всего нет. И это влияет гораздо сильнее, чем микс Но при этом... Э Сама коммуникационная политика государства, да, она во многом повлияла на события э, предвыборные во многом. И, ну, и на, на результат всего этого, я думаю, тоже во многом повлияла, потому что продолжает этой точки зрения придерживаться. Спичка, которая нашу бочку с порохом, собственно, и подорвала, вот это пренебрежение жизнью людей, плохая коммуникация со стороны Да. Спасибо, спасибо, Филипп. Действительно, когда я говорил про, насколько себе месседжи могут быть незаметны на общем фоне, вспомнил мем, которым я любил развлекать особенно разных э, запахных журналистов, когда им показываешь обложку газеты «Минская правда», ну, где были троги со спастиками, там на одной из обложек значит, изображены разные заголовки там, про то, что американцы не высаживались на самом деле на Луне, Значит, в общем, просто классический набор самой разных конспирологии, там, американцы умирают от голода, и при этом в центре газеты надпись «вакцинируйтесь». Конечно, на этом фоне она выглядит очень смешно и очень так чужда для вот такого набора конспирологии. Ну и прямо скажем, глядя на эту обложку, понятно, почему совершенно как бы, здорового ума человека, глядя на нее не поверить, насколько «вакцинируйтесь». Потому что, ну, понятно, что эта обложка, никаким образом верить, конечно, нельзя. Хорошо, Лев, а может быть, какие можно отметить экономические, может быть, не только экономические а последствия вот такой ну, непоследовательности подхода власти, или, может быть, вот эта непоследовательность, она оставалась риторической, а на экономический процесс как раз и не особенно влияла? Ну, тут, смотря, как воспринимать этот вопрос. Экономически есть, там, есть важные корреляции между социоэкономическим статусом человека и отношением к ковиду. В том числе, насколько я помню, в наших исследованиях, которые проводились вместе с Сатио, люди более обеспеченные, они обычно в большей степени беспокоились насчет ковида. Тут, скорее всего, так регрессия с упущенной третьей переменной, то есть более обеспеченные люди, это люди, у которых есть больше знания условно-английского языка, которые больше вообще следят за новостями, и люди, жизнь которых лучше, соответственно, им важнее жить дольше в такой самой простой экономической логике. Что еще можно сказать про экономические последствия или непоследовательности власти? Я бы сказал, что власть была довольно последовательна в отношениях с ковидом. Надо, конечно, сильно разделять два таких генеральных периода. Это первый и второй кварталы двадцатого года, когда ковид был чем-то новым чем-то непривычным, и никто не знал, чего вообще от него ожидать, и время там, после начала политического кризиса в Беларуси. В самом начале действительно экономические агенты многие ожидали от властей гораздо большего участия, гораздо больших интервенций особенно на фоне двух причин: первое, того, что все остальные страны, большинство разных стран, начали как-то активно помогать своим гражданам и своим экономическим агентам, фирмам, самозанятым и так далее, а второе то, что Беларусь вообще является классическим, то что называется nanny state. То есть у нас люди как раз не привыкли к тому, что государство говорит вам «делайте, что хотите, спасайтесь, как сами знаете, вот вам полная свобода». Многие люди, так же как и предприниматели, ожидали именно активной роли государства в защите и их бизнес-интересов и в защите их от ковида. Этого не произошло. Вначале, на самом деле, действительно многие, даже экономические там, федерации, бизнес-профсоюзы ожидали вот этих пакетов помощи со стороны государства, только вот уже где-то после второго квартала двадцатого года они осознали, что никакой такой сильной помощи не будет и, соответственно, надо жить жить как живется. Позиция, что правительство поддерживает в основном государственные предприятия, не поддерживает частный бизнес, я бы тоже не назвал это чем-то новым и непоследовательным. Это скорее вполне себе последовательная позиция. Я думаю, что бизнес-обществом в последние пять лет в большей мере позитивно воспринималось как раз-таки не участие государства в их судьбе, то, что там, государство переставало трогать те или иные сферы бизнеса, так что здесь, опять же, наверное, ничего нового. Что касается периода, может быть, конца лета 2020 года и все, что происходило после начала политического кризиса, то там опасения насчет коронавируса, как говорил Филипп, начали сходить на нет, люди начали привыкать к этому бизнес увидел, как мир работает в новых условиях. Естественно, когда мы сначала встречаемся с чем-то новым, а последний раз пандемию, все, что переживала уже сто лет назад, во время пандемии испанки, наверное, так вот, когда мы встречаемся с чем-то новым, то страхи часто бывают преувеличены, эти страхи и риски пошли вниз. Ну а затем уже сам именно политический кризис начал играть гораздо большую роль для экономики, экономических агентов и частных лиц, чем пандемия. С какой стороны не посмотреть. Поэтому на этом такое прямое влияние коронавируса, прямое влияние государства в связи с коронавирусом, оно, перешло, оно ушло на второй план. На первый план вышли действия государства в связи с политическим кризисом, в том числе экономические действия, это прежде всего, наверное, для экономики. Самое важное было замораживание рублевой ликвидности и политические репрессии как самих бизнесов, так и просто ключевых работников этих бизнесов, исключение интернета и так далее. Ну, а если говорить про более современную фазу влияния коронавируса, то есть влияние через наше внешнеполитическое, извините, внешнеэкономическое экспортное чудо, то здесь, опять же, нам скорее повезло, тут можно еще упомянуть такой эпизод, что... В первом, втором, третьем квартале 2020 года, когда экономические перспективы были неясны и внешний спрос сильно уменьшился, на госпредприятиях, прежде всего на промышленных предприятиях продолжали производить огромный объем продукции, которая шла просто-напросто на склад. Это значимо увеличивало риски для этих предприятий, их финансовое положение становилось гораздо более уязвимым, гораздо более хрупким. Но и здесь нам тоже повезло, собственно, восстановительный рост 2021 года и рост экспортного спроса на определенные виды нашей продукции как раз-таки очистил наши склады. Мы уже забыли такой термин, как «жонглирование тракторами». Это был такой довольно популярный термин в 2020 году, когда произведенные трактора перегонялись по разным весям и губерниям Белоруссии, и было не очень понятно, что с ними делать. Так вот, все эти трактора ушли, и их действительно купили в других странах, и они превратились в валютную выручку. Так что здесь, действительно, это был, это был очень рисковый шаг, но внезапно нам повезло, и он даже выстрелил в плюс. Ну да, в общем, как сказали бы поклонники русско-экономической модели, что все значит, независимые экономисты были посрамлены и вот тут критиковали на заработанном складе. Видите, как, как полезно оказалось? Я бы добавил, что зависимые экономисты были также посрамлены, так как э, внешнеторговое чудо, оно на то и чудо, что никто его не ожидает. Э, Рост, который был достигнут экономики Беларуси в 2021 году, не ожидали ни правительственные эксперты, ни Министерство финансов, ни Министерство экономики, ни дружественные белорусской текущей власти иностранной организации, как Евразийский фонд, ни, ни независимые аналитики, ни враждебные аналитики из властных агентств типа «Мудис». Ну да, и, наверное, всерьез рекомендовать каким-то экономическим акторам базировать свою политику на ожидании чуда, даже если один раз то чудо случилось, это, прямо скажем, звучит как не очень надежная рекомендация. Хорошо, Михаил, а может быть есть что добавить по поводу того, как вот эта непоследовательность риторики власти, там, или потому что вспомнить тоже же с масками, когда значит, значит, там противники власти призывают носить маски, а власти а, ну, тогда не, тогда мы себя уберем наклейки про носение масок. А, Как-то повлияли все эти вещи вот на, на инфляционные введения белорусов? Конечно, конечно. Я бы здесь вступил в полемику с уважаемыми коллегами. Люди, не получив доступа к западным вакцинам, ими, ими высочайшие, как показывают данные, Уровень недоверия к вакцинации, опасения побочных действий. Ну, на самом деле, я бы не настолько был оптимистичен, как коллеги, а очень бы тревожился этой ситуацией. Очень тревожился. Потому что мы в данном случае все-таки не разговариваем про общественно-политический кризис или экономическое белорусское новое чудо. Мы говорим о жизни людей. И жизнь, и работоспособности системы здравоохранения. И мы видим о том, что это все очень плохо и очень тревожно. Вот. И возвращаясь к тому, что вы, Вадим, говорили. Да, естественно, тема, как я показывал, о том, что тема принудительной вакцинации одна из самых волнующих и сопровождающихся большим количеством недостоверной информации. Также история с индивидуальными средствами защиты людей привела действительно к пагубам тоже ситуациям, когда мы знаем о том, что люди ездят в транспорте, не используя индивидуальные средства защиты, не надевают в общественных местах и так далее. Это не принуждение или не ограничение возможностей, потому что ну, негативный опыт соседних стран показывает, потому что всевозможного рода паспорта возможностей или ограничения людей вакцинированных и не вакцинированных, это тоже такой вопрос достаточно тонкий и касающийся приватности, выбора людей и недостатков коммуникационной кампании. И здесь я бы, опять же таки, уже заканчивая, сказал о том, что коммуникационная кампания по преодолению кризиса, пандемический вот самой вот этой всей истории, она провалена, очень провалена. И причем, смотрите, мы рассматривали такую очень грустную историю, и пример о том, что на сайте, например, Министерства здравоохранения, что, как это, многие из участников знают, что Министерство здравоохранения Республики Беларусь есть YouTube-канал, собственно. Конечно же, он не собирает миллионы просмотров, как те видосики, которые все привыкли смотреть, но на нем есть достаточно разумные вещи. И получается, то есть Министерство здравоохранения, находясь в своем фреймворке каких-то вообще процедур, делает, потому что надо делать ютубные видео, и видео хорошие, полезные, потому что они рассказывают, например, как преодолевать последствия, потому что мы знаем о том, что очень много последствий, и которые не изучены касающиеся людей с депрессиями всевозможными психосоматическими последствиями вы поговорите с теми кто переболел и возможно если вы сами переболели вы можете с нами поделиться о том как вы себя ощущали когда вы болели о том как вы выходили из этого кризиса и вот министерство здравоохранения подготовило ролики у которых там 100 просмотров 200 и так далее потому что их никто не знает нету никакой регулярной нормальной компании, которая бы рассказывала о мерах защиты, которая бы помогала с вакцинацией. Опять же, я возвращаюсь к вопросу, потому что здравоохранение – это тоже часть экономики, и продажа тракторов – это не… это… ну, вы же сами прекрасно понимаете, что это только тоже часть экономики. И здравоохранение является очень важным частью экономики, и в том состоянии, в котором она находится в Беларуси, и по своим возможностям, и по генерации какой-то добавочной стоимости, все не так здорово. И поэтому мне кажется, что ну, здесь очень много вопросов для обсуждения, и потому, чтобы не зафиксировать эту ситуацию, что все очень-очень плохо. Все очень плохо. Но мы должны думать, как выходить из этой ситуации, что можно сделать в нынешнем момент, как можно помочь малому бизнесу, как можно произвести реинженеринг системы здравоохранения, какие можно предприменять меры. Опять же, таки, есть краткосрочные, средние и долгосрочные. Опять же, таки, возвращаясь к механизму колакса. Ну вот здесь я уже повторюсь о том, чтобы вакцины западные были доступны, они должны быть испытаны и рекомендованы Министерством здравоохранения. И это кто-то должен этого добиваться и делать. То есть, как вы знаете, вот как раз то, что я начинал свой рассказ о том, что год назад... У нас была практически такая же дискуссия, и тогда на каком-то пафосе обсуждения этой темы я сказала о том, что в принципе нормальной ситуацией было бы, чтобы в стране был вице пример по вопросам пандемии, по вопросам преодоления пандемии и вопросам вакцинации. Потому что это требует взаимодействия очень большого числа государственных органов, а это требует работы с всевозможного рода коммуникационными. Взаимодействиями и так далее. Ну, в общем, как-то так. Да, Михаил, спасибо. И действительно, мы, я очень рад, что мы вышли вот на это обсуждение насчет того, что, что делать можно. Потому что действительно, наверное, это то, о чем я хотел бы в последней части нашей дискуссии поговорить. И напомню: да, что, кстати, у наших участников есть возможность тоже высказывать свое мнение и задавать вопросы, поэтому. А, если кто-то это захочет, мы также всех призываем. Можете э, поднять руку или написать в чате, э, чтобы все это мы заметили. А, ну и как-то, э, если говоря о том, что можно сделать, и, начиная с крошек новостей, я бы сказал, что пока говорил Михаил, я сейчас изучил действительно YouTube-канал Минздрава, который, прямо скажем, выглядит лучше, чем я от него мог ожидать. И действительно какие-то интересные, э, интересные видео. Но правда, мы видим, что, например, ролик о том, что нужно ли прививаться, если ты переболел ковидом, он вот за месяц собрал 200 просмотров. Ну, слава богу, видеоэксперты аналитического клуба чаще всего собирают просмотры лучше, поэтому сам факт, что мы об этом здесь поговорили, мы, кстати, поработали, поработали пиарщиками Ютуба YouTube здраво, если есть вопросы, то действительно есть некоторые интересные ролики. А, конечно, другой вопрос, как там все это оформлено, насколько понятно, и вот я вижу, что... Почему-то эти YouTube-ролики перемежаются с какими-то однотипными видео с очень интригующим заголовком «Соседание закубочной комиссии». Кстати, эти многие ролики у собирают даже больше просмотров. Но тем не менее. Давайте возвращаясь к тому, что, что можно делать. Исходя из того, что вот уже по сути два года с начала пандемии прошли, политика власти последовательная, люди слушают много разных странных рейков про, э, про вышки 5G, про то, что маски неэффективные, а местами даже как будто бы вредные. Э, YouTube здраво смотрят плохо другим авторитетным каналам. Тоже не очень можно доверять. Э, что в такой ситуации объективно, вот, заходя из тех данных, которые мы знаем, а что можно делать, э, что можно делать, там не знаю, что могут делать исследователи, что может сделать белорусское общество. Ну и в общем, в целом все неравнодушные люди, которые понимают, что там всяких важных вещей проблем много, но коронавирус их тоже все-таки волнует. А что в такой ситуации можно делать, исходя из тех данных, которые у нас есть? Филипп, какие у тебя мысли? Что можно делать в ситуации, когда в принципе, инструменты сделать что-то на большой, скажем так, большой, великомасштабное, есть только у людей, которые делать ничего не хотят. Ну, существуют организации международные, вот ЮНИСЕФ существует, например, существуют агентства ООН другие. Возможно, нужно как-то пробовать использовать те механизмы коммуникации между государством, Минздравом в данном случае, и обществом, которые из страны еще не изгнаны, да, которые еще не закрыты. Думаю, что, в принципе, какая-то такая вот работа уже идет. Кроме этого, ну, честно, сложно. Ну, общество что может сделать? Ну, общество может пойти и уколоть себя какой-то вакциной. Вот. Каждый представитель этого общества может совершить индивидуальное действие, рассказать попробовать убедить своих сомневающихся друзей, что, возможно, продолжать сомневаться ⁇ это не самое лучшее решение в данной ситуации. Как-то попытаться, вот, в принципе, в двадцатом году, да, простор, конечно, до этого был побольше, летом вот, и весной, но вот это вот горизонтальная, низовая какая-то просрут самоорганизация, помощь, взаимопомощь, в целом люди смогли да, что-то сделать. Сейчас, конечно, никаких структур создать уже не получится, бо придут и закроют, в худшем случае просто закроют, в худшем случае еще и посадят кого-нибудь. Но как-то вот общаться между собой, общаться со знакомыми, с друзьями, общаться с людьми, с которыми обычно не общаешься, при вот, этом, что имеет смысл хотя бы привиться. Вот, что тут -то уже... Как, как еще можно с этой пандемией бороться, когда ресурсов и возможности что-то сделать совсем нет. Ну, не знаю, ничего другого в голову мне не приходит. Спасибо. Посмотрим, может быть, любую что в голову приходит. Я вот сказал, вспомнил про ЮНИСЕФ и про тех, кого, кого изгнали. Я вспомнил историю про то, как в школах срывали плакаты с коронавирусом, где я следил значит, логотипов тех, кто из логотип Юсейда. Естественно, поскольку нехорошая помощь, нехорошего братство американского народа сейчас у нас непопулярна, видимо, решили, что с коронавирусом бороться не надо. А, ну, может быть, да, может, и, может, и открывать не будет. Лев, какие еще есть идеи, может быть, не знаю, на уровне экономики и бизнеса что-то можно делать? Там же все-таки есть структуры, бизнес, отличие от гражданского общества, и не закрыли массово? Ну, я сначала, если позволите, отреагирую на реплику Михаила Дорошевича. Вот он хотел с нами поспорить. Я как раз спорить с Михаилом откажусь, потому что в целом согласен. Да, ситуация с тракторами действительно сейчас хорошая, но ситуация в обществе, это вовсе не означает, что ситуация в обществе хорошая. Более того, с точки зрения медицины, да не только медицины, я думаю, одно из главных негативных последствий, которое останется с нами еще очень надолго, это подрыв доверия к ключевым институтам общественным и государственным власти. Почему никто не смотрит видео Минздрава? Потому что Минздрав утратил все свое доверие довольно неуклюжими попытками фальсификации данных. Скажу, как человек, который преподает статистику бакалаврам, если бы мои студенты также неуклюже подделали статистику, как наш Инздрав, то они бы явно не получили ничего выше двойки, так как люди, которые этим занимаются, очевидно, не понимают самых фундаментальных принципов, которые проходятся на самой первой неделе вводной статистику. То же самое касается других министерств и институтов, но с Минздравом это особенно опасно, так как Минздрав – это то ведомство, которому мы, по идее, должны доверять. Сейчас мы находимся в ситуации, когда если Минздрав скажет, что курить вредно, вероятно, часть общества будет вынуждена думать, что курить очень полезно, а Минздрав преследует какие-то свои цели. Кроме этого, у нас, конечно, это общее избегание темы коронавируса подкосило э, Белстат, который все еще не может опубликовать данные по смертности за 2020 год. Я напоминаю, что Беларусь – это единственная э, из развитых развивающихся стран, где нету такой базовой э, статистики для страны уже в течение двух лет. Э, насчет... Э, то есть это все действительно довольно печально, и это именно подрыв институтов, а это значит подрыв такого долгосрочного развития республики, которое даже при смене власти будет не так легко разрешить. Что касается того, что можно сделать, здесь я наверное, согласен с Филиппом, что особо многого сделать уже нельзя. Сейчас каждый может бороться с коронавирусом только на уровне своего домохозяйства. Пойти привиться, пойти э, купить маски, э, не ходить на какие-то большие мероприятия. Э, из э, хорошего у нас э, по всем со запросам доверия государственным СМИ сейчас находится на довольно низком уровне. Это означает, что советы про березки, козочек и трактора, они не имеют значимого негативного эффекта на общее здравоохранение. Ну, а все полезные советы, я думаю, что за эти два года уже услышал много раз любой житель Беларуси. Соответственно, здесь каких-то дополнительных усилий, наверное, сейчас не требуется. Сейчас у каждого белоруса есть достаточно возможностей э, помочь себе. Э, да, к сожалению, нет доступа к иностранным вакцинам, э, к Pfizer и Moderna, э, но даже это сейчас при желании э, решается. Да, в общем, в общем, начали говорить про то, что можно сделать. Прозвучало так, в общем, с одной стороны сырого, а с другой сложно поспорить, что как будто бы от времени, когда э, там расцветало 100 цветов конкурс-руцциальной инициативной организации, ну и как будто бы да, приходим ко времени, когда э, активность, какие-то возможные действия на уровне своего домохозяйства. Звучит не очень оптимистично, но в общем понятно почему. А, так, а, с нами Михаил, а, что Михаил, который раз успорил, а, может быть, есть какие-то хорошие идеи насчет того, что можно предложить, что могут сделать, я не знаю, там, а, ну, ну, например, там, оживающие в релокации а, СМИ, вот, например, в частности, а, тут на днях выдавлены из Беларуси, признанный Низким Белопан, а, перезапускается на новой почве, а, те, что наши нива из иммиграции продолжает работать. А, что можно от них ожидать? Не знаю, надо, надо из дня в день повторять что-то про маски. Или какая вообще, какая вообще должна быть стратегия тех, кто сегодня не очень довольна ситуацией с коронавирусом, не очень доволен поведением властей и хотел бы что-то изменить, завтра делаем его с любого домохозяйства. Ну, вопрос очень хороший. И я, конечно, считаю о том, что разработка коммуникационной стратегии даже в нынешний момент ⁇ это необходимая и полезная вещь. И здесь, ну вот там Лев Львовский заметил по поводу того, что Минздрав потерял доверие. Минздрав потерял, он не потерял, он, он сохранил доверие. Минздрав потерял доверие в глазах граждан. Это несколько разные все-таки тоже вещи. Вот. Если же возвращаться к теме коммуникации интегрированной, то на самом деле все достаточно сложно, потому что э, медиа, которые вы, Владим, перечислили, и которые ну, действительно хотелось их возрождения сталкиваются, наверное, с проблемой, которая заключается в каналах доставки этой информации и в том, чтобы она была, достигала целевой аудитории. И здесь, что я имею в виду, потому что с одной стороны, тут ну, достаточно может быть разговор и много рассуждений, опирающихся на большое количество, достаточно пессимистичен на нынешнем состоянии белорусской медиаэкосистемы, и в частности именно из-за того, что мы медиа были разрушены. И я не могу сказать, что если я очень надеюсь, но если они начнут прямо сейчас работать по, на прежнем уровне по количеству необходимой информации, производству контента, скажем так, другими словами, это способно как-то быстро изменить ситуацию по тому как люди смогли бы получать данные о пандемии, и поэтому здесь нужна достаточно сложная, сложная и комплексная какая-то программа, которая бы включала определенный набор публикаций, который рассказывал бы о достоверная информация о тех вопросах, которые люди беспокоят. Потому что, ну, мы же все-таки не просто так получили данные, почему же люди не хотят э, э, вакцинироваться. И эти данные имеют, опять же, достаточно четкие социально-демографические характеристики. И это уже тот самый момент, с которыми могут вот, уже медиа работать, в том смысле, чтобы достигнуть определенной целевой аудитории, которая не охватывает. Потому что ну, получается же такая штука, и из того же результата исследования, что те люди, у которых основной источник информации был телевидение и государственные веб-сайты, они уже в августе месяц вакцинировались. А, а вот люди, у которых источники информации, мессенджеры, социальные сети, сайты и так далее, у которых не один, а несколько источников информации, они были более скептически относились к вакцинации. Более того, ну, я в нынешний момент, вот, по прошествию полугода, не могу точно сказать, может быть, отношение к вакцинам изменилось. А, с другой стороны, если у людей увеличивается опасение побочных эффектов, а это могло легко произойти, то надо дальше пытаться... регулярно информацию публиковать о том что это понимаете какая проблема всегда была в скажем так вот в такого рода медиа система тем что это не регулярность а случайность вот у нас что-то случилось мы от этого реагировали а здесь так как это вещь которая ну вот мы уже признаем что с ней мы уже живем почти два года в новом информационном поле два года и она неизвестна, какое время продлится и в каком степени это будет развитие, то и компания должна быть регулярной. То есть это должны быть постоянные какие-то публикации, это должна быть рассказ о лучших практиках, которые существуют в мире. Меня стараются делать, они стараются рассказывать о тех всех удачных вещах, которые происходят в мире, и то, как, сколько человеческих жизней спасается, и вообще, насколько развивается медицина. Потому что надо же все-таки тоже признать, что пандемия она послужит серьезнейшим толчком в развитии медтека как такового в мире. И, и здесь могла бы иметь какие-то интересные результаты и уникальный опыт. Потому что вот эти хаотические движения, которые мы обсуждали в прошлый час, они прецедент. Потому что у большинства стран была все-таки какая-то последовательная... Как, соответственно, сравнение того результата, того вот этих политик с хаотическими движениями в нашей стране, ну... Это тоже был бы очень полезным и важным опытом. Дальше действительно развитие медицины и лечения людей благодаря этой пандемии, она перейдет на совершенно другой уровень потому что, ну вот в частности, кто-то упоминал компанию Модерна, это насколько много из нас знает о том, что эта компания подобна компании Тесла, о которой нас все, потому что она совсем в совсем новом уровне подходит к лечению и к вакцинации, возможно, будет прорыв лечения других болезней, которые вносят миллионы жизней человеческих. Другая вещь, которая пандемия изменит, это изменит жизнь людей в городах, потому что это меняется, потому что, как вы видите, многие, и мы, в частности, зачастую можем работать дистантно, оказывается, есть у нас интернет. Поэтому. Вот, не обязательно нам всегда встречаться оффлайновым, мы можем проводить какие-то онлайновые мероприятия, и это серьезно изменит и экономический, и политический уклад, и жизнь в городах. Мы должны думать о том, что новое создаст пандемия, о том, как она изменит систему жизнедеятельности людей, как улучшит, улучшит качество жизни людей. Потому что вот часто есть такая отметка, как испанка. Вот, которая была в начале прошлого века, и эта жуткая пандемия, она привела к тому, что в домах появились системы вентиляции, которые сейчас воспринимаются как что-то естественное. Может быть, жизнь в городах 15-минутной доступности и населенных пунктах – это тоже будет новым прорывом по изменению качества жизни преимущественно городского населения. Появятся какие-то новые виды лечения, диагностики, потому что та же пандемия, естественно, будет способствовать развитию телемедицины. А телемедицина, это, как, как вы понимаете, опять же таки тащит информационно-коммуникационные технологии, различные, ну, различного рода новые высокие технологии, которым, опять же таки, что нужен, нужен в частности широкий и качественный интернет. И чтобы на картах мобильности не было гугла, не было провалов, как мы и наблюдали. Вовсе не связано с тем, что люди сидели дома. Михаил, спасибо. Вот Как-то после нас такого очень тяжелого обсуждения, мы вечно внутренние оптимисты, очень рад, что в конце у нас прозвучали какие-то оптимистичные слова насчет того, что там -то, да, и позитивное принесет, и, может, какие-то выводы мы все хорошие сделаем. Ну что, с одной стороны, э, с одной стороны, не то чтобы мы нашли какие-то идеальные, идеальные решения или узнали какие-то суперсекретные данные, но с другой стороны, к этому мы э, как-то и не обещали. А, но мне кажется, обсуждение у нас было довольно продуктивным. Мы на какой-то все-таки конструктивной идею в конце мы вышли. А Я вот тогда хотел узнать, есть ли еще что-то, что, что кто-то из наших, может быть, гостей или из наших спикеров хотел бы добавить по, по сегодняшнему обсуждению. И если нет, тогда только тем, кто заинтересовался, uh, среди словами Михаила про телемедицину, напомнить что как раз буквально недавно мы вместе с Белорусским фондом медицинской солидарность» и «Белыми халатами», которые и в этом системе нас поддерживают, а вот буквально недавно мы как раз обсуждали uh, развитие и перспективы платформы геа которая как раз является хорошим примером того, как и те политические белорусские сложности, и пандемия ковида, Подстегивает развитие белорусской телемедицины. Так что для тех, кому интересно, тоже рекомендуем. Видео тоже есть на YouTube. И в таком случае, насколько я понимаю, если у нас каких-то дополнений и желаний что-то еще сказать нет, тогда я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в нашем сегодняшнем обсуждении. Желать всем здоровья, безусловно, вакцинироваться и. То у нас -то и уязвимых групп, и менее уязвимых, и экономические, и медицинские, все у нас будет максимально хорошо. Поэтому спасибо всем за дискуссию и до встречи на новых обсуждениях.